Здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашего сегодняшнего эфира ⁇ эффективное хвостовство. И я начну с эффективного хвостовства. Я покажу немного, где мы живем. Сейчас я включу камеру. Вот это наш балкон. Хотела сначала сделать на балконе эфир, но там шумно будет мешать. Вот. «Вид на море». Вообще про тему недвижимости в Алании я сделаю, наверное, серию публикаций. Вот, с другой стороны «Вид на горы». Ирина Манжур завтракает у нас, отдельные апартаменты. и в общем, это наша кухня. Вот. И сейчас я здесь присаду и буду делать для вас эфир. В общем, на тему недвижимости в Алании буду делать серии разных. Я влюбилась в Аланию, влюбилась в их недвижимость. И поэтому буду с вами делиться своими переживаниями. Не в качестве рекламы, а просто в качестве поделиться правильными мыслями. Итак. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я сейчас приготовила ноутбук, в котором я записала ваши вопросы. Конечно же, я жду вопросы еще и по ходу эфира. Задавайте их, пожалуйста. И мы сейчас будем об этом говорить. Тема оказалась актуальной. Елки, опять, опять, опять что-то не так. Вот так. Ой, телефон падает. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Началось все с того, что поднялась эта тема среди участников моих марафонов, что я, как только похвастаюсь, сразу все летит в тартарары, как я написала в посте. Слушайте, я давно хотела этому вас научить, и с удовольствием сейчас буду делиться техниками и, вообще, позиции, жизненной позиции, что нужно со всем этим делать, чтобы это приносило вам пользу. Как обычно, я сейчас расскажу теорию, потом я буду отвечать на ваши вопросы. И если у вас сейчас по ходу возникают вопросы, я вас очень попрошу запомнить их и задавайте тогда, когда я начну уже отвечать на вопросы, для того, чтобы я не сбилась, потому что сказать хочу много чего рассказать много чего. И я начну с того, что по поводу записи, и по поводу того, я об этом еще скажу в середине эфира, но и сейчас тоже это озвучу. По поводу того, что эфир у меня сейчас происходит в будний день, в рабочее время и вообще, ну, как так. Послушайте, меня смотрят люди со всего земного шара. Я все равно не смогу соответствовать... Ожиданиям других людей, всех людей, да, я это делаю так, как удобно мне. Уж пардон. Для того чтобы каждый смог получить ответ на свой вопрос. Во-первых, я сохраняю запись в течение 24 часов, она останется в Инстаграм, во-вторых, эту запись, запись этого эфира потом можно будет посмотреть и на моем канале Telegram, и на моем канале в YouTube. Я, цену... я вас не оставлю бесценной информации. Поэтому, пожалуйста, вопросы всегда можно задать мне дополнительные в личку. Вопросы всегда можно оставить в комментариях на канале YouTube. Ну, то есть, все в ваших руках было бы желание. Не обязательно находиться на прямом эфире. Я, например, когда учусь чему-то онлайн. Я очень я, можно сказать, практически никогда не бываю на прямом эфире потому что не совпадают мои возможности и тогда, когда проходит эфир. Обычно прямой эфир проходит около 7 часов вечера по московскому времени. Для меня это крайне поздно. Я уже к этому времени не способна воспринимать информацию. Я способна воспринимать информацию, зато в 5 утра. Хотите эфир в 5 утра? Мне вот тут наговорили комплиментов, что у меня модельная внешность. Да, я благодарю, я да благодарю, спасибо большое. Итак, тема сегодняшнего эфира эффективное хвостовство. Очень давно хотела об этом рассказать, хотела даже урок вести в, в каком-то из марафонов, ну вот как факультатив слушайте, со всеми делюсь с удовольствием. Я когда-то проводила эфир на тему того, что все, что с нами происходит, это результат наших убеждений. Я даже помню этот эфир, он проходил, наверное, где-то год назад, может, больше, я его записывала в Москве в бассейне. Сейчас не найду его, но тема, в общем-то, повторюсь, просто здесь вас с вами. Грубо говоря, мы обучаем свою Вселенную, разговаривать с нами на понятном нам языке и действовать в соответствии с нашими убеждениями. То есть мы свое пространство, свои, э, свою Вселенную этому обучаем. Во-первых, мы принимаем ее знаки определенным образом. И когда происходит совпадение, мы ставим галочку. И Вселенная ставит галочку. Да, это так вот подходит. И после того, когда мы окружаем себя определенными убеждениями, Вселенная, соответственно, ведет себя так, как мы убеждены. Наши убеждения управляют нашей реальностью. Это, это вот совершенно однозначно. Потому что почему это происходит? Потому что когда у человека есть убеждение, то он автоматически ищет этому подкрепление. Например, есть такое убеждение, что если вернуться в квартиру, да, то постигнет неудача. И как только человека постигнет неудача, то, о, это потому, что я в квартиру вернулась. Но все не так. Все не так. Я вам приведу... Два примера противоположных, очень интересные. У меня на консультации как-то был один парень с очень необычным запросом. Он говорит «У меня есть девушка, я ее очень люблю, я даже хотел на ней жениться. Мы встречаемся уже два года, но жениться я на ней не могу». Ну и я тут же себе думаю «Наверное, мама не разрешает». Нет! Все оказалось гораздо сложнее. Я говорю, почему ты не можешь на ней жениться? Он говорит, я боюсь. Я говорю, чего ты боишься? Говорит, она мне приносит несчастье на полном серьезе. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну в прямом. Говорит, как только мы занимаемся с ней сексом, у меня происходит какая-то неприятность. И мы работали с этим убеждением его. Они поженились. Они счастливы. У них трое детей. А у другого парня, одного моего очень близкого знакомого, у него другое убеждение: чем больше я хвастаюсь, тем больше мне прет. И это убеждение у него идет из семьи, из его воспитания. Ему мама встроила такие, такой комплекс убеждений: ты везунчик, ты попадаешь только в самые выгодные для себя ситуации. Даже если ты попал в какую-то передрягу, ты просто подожди, затаись, и посмотри, каким самым наилучшим образом для тебя это потом выльется во что это выльется. И еще одна концепция, в которой он живет, это его карта мира. Он так живет. Чем больше ты приукрашиваешь свою реальность, причем так, чтобы других дружила жаба, это непременная такая концепция. Вот тем больше тебе прет. И я вам тут хочу рассказать историю про себя. Когда я была молода, ну, совсем молода, это было очень, очень много лет назад. Я жила еще со своим бывшим мужем. Я уволилась из одной фирмы, но со многими сотрудниками были в хороших дружеских отношениях. Уволилась я по причине того, что мне платили очень маленькую зарплату. Я себя считала хорошим специалистом, а зарплата меня огорчала. Как сейчас помню, сижу я в кресле, и тут звонок по телефону. Это были в те... было в те времена, когда не было мобильных телефонов, поэтому кто звонит, это был обычный кнопочный телефон. Кто звонит, было непонятно. А муж сидит рядом с, с телефоном. И я говорю, вот звони телефон. И я говорю, слушай, если это кто-то с моей вот бывшей работы, скажи, пожалуйста, им, что меня нет дома. Что я уехала в Киев, что меня пригласили в крупную компанию в Киев, и я сейчас работаю в Киеве. Он хмыкнул, <зял> взял трубку. Тут у него вот так вот округляются глаза, он на меня смотрит и очень удивленным тоном говорит: А вы знаете, она уехала в Киев, потому что ее пригласили на очень престижную работу. И вот она, значит, сейчас работает в Киеве. Ее нет дома в Одессе окей!». Мы даже не смеялись по этому поводу и даже ничего не говорили. И ровно через неделю мне звонят из Киева и приглашают на очень престижную работу в Киеве. И я проработала в той компании семь лет. Интересный был вид работы тогда. Я считала, что работаю в Киеве, в Одессу я ездила в командировки. Но на протяжении семи лет я ездила туда-сюда по маршруту «Киев-Одесса», «Одесса-Киев» два-три раза в месяц. И, кстати, во время этой поездки я познакомилась со своим нынешним мужем. Но сначала я развелась с старым, если что. Ну, в смысле не с таким старым, в смысле с прошлым. Итак, вот вам такие три интересные истории. Одна совсем про меня, и две как в качестве примера. Что делать? Что со всем этим делать? Если у вас сидит глубокое убеждение, что если вы чем-то похвастаетесь или вообще скажете о своих планах, или подумаете, то у вас будет что-то не так... Начинать нужно с того, чтобы свои убеждения расшатывать. Те убеждения, которые есть в вас, впитались в вас семейными традициями, и с традициями общества, не обязательно семейными, да, вы, возможно, услышали просто это от кого-то. Мы берем убеждение и начинаете его расшатывать. То есть, например, убеждение, что я сама себе сглазила тем, что похвалилась успехами, и мне перестало вести. Например, прекратились доходы. Окей первое, что нужно сделать. Вспомните, пожалуйста, что качество нашей жизни – это цепочка причинно-следственных связей. Только мы ответственны за то, что с нами происходит. И когда человек говорит «я себя сглазила», то он переносит... Что он делает в этот момент? Он переносит ответственность за свои поступки на внешние обстоятельства. Это очень удобная позиция, классная. Можно так всегда говорить, мне просто не везет, я просто не везучая, вообще я себе сглазила, а то и не я, а то и соседка меня сглазила. То есть смотрите, подразумевается, что человек совершает вроде бы одни и те же действия, но последствия изменились. Нет. Если вы хотите и вправду знать, что привело вас к неудаче, то я рекомендую вам, отмотайте назад и посмотрите, что вы сделали не так. На что нужно обращать внимание? Поступки, в первую очередь, да, что вы сделали, какую гадость вы сделали. Эта гадость может быть неосознанной, но может. Слова тоже неосознанные, могут быть, и чаще всего это так. Особенно у людей, которые работают над собой, особенно у людей, которые стремятся к какому-то развитию, к росту, да, то есть вы, те зрители, которые смотрят меня, я уверена, что вы над собой работаете, иначе я не была бы вам интересна. Сама грешна, я ж, я ж точно такая же живая, да, и я тоже могу и гадости и подумать, и сказать, и сделать, поэтому это не стыдно. Важно ловить этот кусочек, этот момент. И мысли. Даже если мы подумали какую-то гадость, это уже для Вселенной будет сигнал о том, что надо вам показать, что это нехорошо. Я рассказывала в одном из прошлых эфиров о том, как мысли, когда я размышляла, сделать гадость или не сделать, привели меня к ответу Вселенной, что «Аня, не делай! Я сама разберусь с этой ситуацией». Я по крайней мере так прочитал. Возможно, вы на кого-то обиделись. Это тоже очень четко может от Вселенной пойти обратно в демонстрации. Вселенная не может с нами разговаривать по-другому. Она может только так. Но ну, мы сделали что-то не то. И Вселенная нам чем-то не тем и отвечает. То, что нам не нравится, для чего? Для того, чтобы мы меняли свое поведение. Возможно, вы кого-то осудили. У меня тут недавно одна знакомая говорит. И вот я смотрю на эту женщину. Она такая толстая. И вот ей нужно похудеть. Ну, то есть вот она так вот отзывается о другом человеке. А потом она увидела свою фотографию и говорит, елки, а это ж мне надо похудеть на самом-то деле. То есть мне за собой бы посмотреть в этой ситуации. Ну, потому что у личный вес. Вот работайте над этим! Над своими мыслями, над своими словами, над своими поступками и так далее и тому подобное. И следующее, что нужно сделать? Нужно задать себе вопросы. Что вы НЕ сделали для того, чтобы вам продолжало вести? То есть, если вам везло, вы совершали какие-то поступки, то есть произошли какие-то причинно-следственные связи, которые привели вас к везению. И э, я благодарю вас за комплименты, просто не успеваю <свечать> отвечать! Спасибо! И следующее «Что вы сделали не так, как всегда?». Были очень интересные вопросы, я на них буду сейчас отвечать. И э, но еще технику, да, расскажу дальше, что нужно делать для того, чтобы вам все-таки перво. Дальше обращайте, пожалуйста, внимание на то, что хорошего произошло с вами, как только вы похвалились успехами. То есть, все негативное отметайте, с вами хорошее наверняка тоже что-то происходило. Просто вы этого не заметили. Вы дали своему подсознанию сигнал. В соответствии со своими старыми установками, что если я о чем-то расскажу, то со мной случится что-то не так. Что вы с этим делаете? То есть этим вы расшатываете, начинаете расшатывать свое старое убеждение. Собираете эту информацию все больше и больше. И когда в следующий раз вы будете хвастаться, то вы ждете и фиксируете удачу. То есть целенаправленно призываете удачу к себе. И потом со временем это встраивается просто в вашу жизнь, потому что ваша Вселенная привыкает к тому, что вам после этого должно повести. и она начинает вам подкидывать эти ситуации. Вот это работает так. То есть мы приучаем, дрессируем Вселенную в соответствии с вашими убеждениями. Вспомнила пошлую частушку терапевтическую... Пардон! И дать говорят, и не дать говорят. Лучше дать, чем не дать, все равно говорят. Вот еще к этому же, да, такая присказка недавно моем видела, что жизнь, свою жизнь нужно проживать так, чтобы когда вы об этом рассказывали правду, окружающие думали, что ты не просто приукрашиваешь, а просто откровенно врешь. Вот, то есть Пользуйтесь этим, потому что энергия окружающих вас людей она вас может только подпитывать, в зависимости от того, как вы этим будете пользоваться. Я сейчас буду отвечать на ваши вопросы и еще приоткрою еще приоткрою эту тему. «Стоит рассказать кому-то что-то заранее, ничего не получается сразу». Вот я об этом буду говорить. Смотрите, тут немножко другая ситуация. И я об этом чуть попозже скажу. Давайте так... «Стоит сказать, что от клиентов отбоя нет, как наступает застой. Что делать?» Смотрите, я же сейчас говорю о хвостовстве. Когда вы приукрашаете когда вы приукрашаете свою жизнь, не говорите как есть, а еще больше украшаете. Вы призываете в свою Вселенную вот эту вот удачу. Как бы это так донести еще понятными словами, я еще попробую чуть-чуть пониже. То есть вы говорите не как есть, а приукрашаете еще больше. Тогда это становится двигателем для... Вашей реальности, для Вашей Вселенной. Она просыпается... Знаете, вот тоже есть такая притча о том, когда сидит Ангел на плече у человека и записывает за ним, а он думает «жена меня меня не понимает, дети двоечники, собака там не умеет себя вести, жизнь вообще скучна, сера, работа тяжела, денег не платят» и так далее. Да? Сидит Ангел на его плече все это записывает и говорит, елки, какие у него мысли, ну окей, раз он это так просит, придется исполнять. Ну вот как-то так. Следующий вопрос. Нащупали болевую точку у меня прошлый месяц после марафона расширения финансового сознания. Был серьезный подъем в продажах и это при условии что я себе разрешила три часа быть в спортивном комплексе я естественно всем похвасталась ноябрь стал тяжелым только успеваю менять запланированные дела опять нет времени на зал и ребенок стал капризным не успеваю ничего буду с нетерпением ждать эфира Я по этому вопросу могу сказать могу только погадать да на кофейной гуще по аватару. Но, как показывает моя практика, что тут может быть? Что, скорее всего, страх расплаты за, то, что... за позволение себе. Потому что даже в формулировке «я себе разрешила три часа быть в спортивном комплексе». Не я наслаждалась тремя часа... часами в спортивном комплексе да? «Моя жизнь превращается в сказку», а я себе разрешила с оглядкой «Что мне за это будет теперь?». И Отлично! Мы оправдались мои ожидания! Ура, ура! Да, то есть я утрированно сейчас говорю, но Вселенная это читает именно так: я тут порекомендую: придумывайте себе, как вы хотите, чтобы у вас было. Вот реально придумывайте себе, стройте свою реальность. Я когда работала на работе с 9 до 6, в какой-то момент я поняла, что я ну, мне тяжело физически. Я хочу работать два часа в день и зарабатывать вот столько-то денег. Буквально через два-три месяца я работала два часа в день и зарабатывала именно вот столько денег. А потом я начала менять свою реальность, изменять свою жизненную позицию, формулировать по-другому, как я хочу, чтобы у меня было. Это все случается. Потому что как только мы сознанием цепляемся умом, цепляемся за реальность, которая нас устраивает, так она тут же начинает расти, расти на нашей энергии. Что делать, если нет радости и удовлетворения в жизни? Ну, первое, искать то, что радует, да. То есть, если нет, я за вас не придумаю. И я еще рекомендую, бывают депрессивные состояния, гормональные, которые вот приводят к такому состоянию. И я рекомендую, если вы не справляетесь, если вы не справляетесь с, с психологом, например, я прямо рекомендую обратиться к, к специалисту, который может разобраться, помочь разобраться, не депрессия ли у вас. Вот, потому что особенно в нашей стране, я имею в виду страны бывшего СССР, не, не умеют распознавать депрессию и, соответственно, не умеют с ней обращаться. А на самом деле это может быть просто гормональный сбой, который довольно легко лечится. Вот. Так, следующий. Следующий вопрос. У меня такая проблема. Я занимаюсь продажей недвижимости, но не идет этот бизнес у меня. За год продала один объект. Антонина спрашивает. Антонина, стесняюсь спросить, если год вы занимаетесь деятельностью, которая не приносит вам ни денег, ни удовольствия, что вы там делаете. Как происходит у тех, кто постоянно жалуется окружающим, что все плохо, жизнь говно, а у них раз и машина в подарок, раз и квартира в подарок. Слушайте, ну вот знаете, они могут быть так могут так рассказывать, вот не так, у них другая реальность. Это их инструмент. Они себе так придумали, что если я буду всем рассказывать жизнь говно, все плохо, вообще жизнь не удалась, но они себе придумали в своей реальности, выдрессировали свою Вселенную, что когда они будут так говорить, им начнет вести. И все <смех> вот, вот так это работает. не имеет значения какие вы инструменты э, используете, ради чего вы это делаете. Вот основная мысль огромное спасибо за этот вопрос и я, э, вы выигрываете этим вопросом, вы выигрываете подарок это лучше я признаю это лучшим вопросом. Я попрошу, чтобы вы мне написали в директ, чтобы я вас не потеряла, что я уже ника не вижу. Про самочувствие детей тоже работает? Тоже работает, как только скажут, что все хорошо, сразу нехорошо. Самочувствие детей. Ну, опять-таки, смотря какой ребенок, какого возраста, давайте я про ребенка расскажу. Мое убеждение личное, персональное, что мой ребенок болеет всего один день. Если меня сейчас смотрит бывшая воспитательница из нашего детского сада, она не даст соврать. Звонит по телефону Аня, у Мартина сопли, у Мартина температура 38, заберите его там, ну все плохо. Окей, я забираю Мартина, мы приезжаем домой, полечила как могла, на следующий день прекрасное самочувствие, он еще там один день может побыть дома, и потом он совершенно спокойно идет в детский сад, абсолютно здоровый. И она меня, ну один день, один раз так произошло, окей, ну второй раз так произошло, окей. Но когда это из раза в раз, я говорю, Аня, а что вы с ним делаете? А как вы его лечите, что ваш ребенок болеет всего один день, всегда? Ну вот так. Вот такие вот у меня убеждения. И я ему при прививаю такие же убеждения. Прививайте своим детям, да, делайте из них авторов жизни, прививайте своим детям такие убеждения, которые будут помогать им по жизни. Как же фантазировать в плане притяжения будущего мужа? Это работает? Конечно, работает, все работает. Можно ли детям дать задание отслеживать слова жертв? Можно, смотря какой возраст? Так, я еще раз вернусь к Антонине. Да? Антонина, если вы ходите на работу для просто поразвлекаться, на красивые квартиры посмотреть, то, пожалуйста, можете, безусловно, этим заниматься, продолжать заниматься дальше. Но если вы за год продали всего один, опять-таки, может быть, вы продали один объект <свят> и вам на год хватает. Ну, такое тоже может быть, смотря, сколько стоит этот объект. Делайте выбор. Ну и опять-таки работайте со своими убеждениями. Еще один вопрос. Очень жду, меня вообще подумаю, и все с точностью до наоборот. Порадовалась успехом, и все. Опять тишина. Тут, опять-таки, может быть страх успеха. Вот эта вот боязнь, что э, если со мной произошел успех, то будет какая-то расплата. Или так не может быть всю жизнь? Так не может продолжаться, если где-то хорошо, значит обязательно будет плохо. Все убеждения. Если каждый день сексом заниматься, это хорошо или плохо, смотря как. Кому-то это много, кому-то это мало. Можно несколько раз в день тоже. Неплохая зарядка. Если есть идея, есть желание, но не хватает энергии, что делать? Вы вправду думаете, что я смогу ответить на этот вопрос? Значит, недостаточно желания или есть страхи. Прорабатывайте страхи свои. Тоже продаю дома, сделок много, но мне хочется еще больше. Есть боязнь. Вот да, осознание ситуации, что если есть страх, то это уже поможет вам изменить ситуацию. Если говорят, счастье любит тишину, у кого-то так и срабатывает, а кто-то говорит об этом на всех углах, и все прекрасно. Да, это именно так. Вот именно эту мысль я и доношу. У меня тоже ребенок болеет один день, и когда он говорит, я вроде заболел, я говорю: просто не хочешь в школу а оставляю дом на один день. Да, это тоже возможно психосоматика. Так, окей. Следующий вопрос тоже интересный такой комментарий. Есть еще такая штука: нельзя учить старших, у самой перестанет получаться намертво. А вообще, да, стараясь ничего, никому не говорить. Ну, ничего и никому, это как. Слушайте, я опять вспомнила анекдот. Ничего и никому это про убеждения. да, а вот про нельзя учить старших я вам скажу: знаете, никого. Ну, не только старших учить не нужно, без запроса вообще ну, не нужно никого учить. Ну, вот как-то так, потому что ну, у людей есть своя определенная степень зрелости. И то, что для вас правильно, возможно, для другого человека вообще просто противопоказано и нельзя ему так делать. Поэтому, ну, в общем, я против советов, когда не спрашивают: начала бизнес, вложилась, сейчас появляется страх, что прогорю и пойду по миру. Как останавливать в себе такие панические атаки? По-моему, в прошлый эфир я об этом говорила: что. Слушайте, ну взвешивайте свои э, реальные возможности, да? То есть просто так открывать э, с закрытыми глазами открывать бизнес это тоже неправильно. То есть нужно и объективно подходить. Что вы будете, вы можете ли вы ответить на этот вопрос? Что я буду делать и как я буду жить, если я прогорю? Какие у меня точки? Какой у меня план Б? Вот. Э, а если у вас все? должно быть хорошо, все просчитано и есть возможности, и вы делаете то, что вы не можете не делать, значит, делайте до тех пор, пока у вас не начнет получаться. Взбивайте эту сметану до тех пор, пока она не превратится в масло. Я долго шла к тому, что у меня сейчас есть, довольно долго, но я не могла не делать то, что я делаю сейчас. Но я вот не могу! Я вижу, что я могу помочь людям, ответить на многие вопросы, помочь людей стать счастливее и для меня моя точка невозврата была с того момента когда я открыла вот онлайн школу да, можно сказать и я точно с этой... я знала, что я точно с этой дороги не сверну никуда. Искала поддержку в разных местах. Благодарна Ирине Манжу, благодарна ее супругу за то, что меня поддерживали. И вот сейчас мы подня поднялись. Так, работаю на два города. В одном городе чудо, штат сотрудников, в другом сотрудники не держатся и не приходят. Начальник везде один. С чем это может быть связано? Спасибо. Не знаю, возможно, вы недолюбливаете. От кого это зависит? Возможно, вы недолюбливаете этот город. Не могу ответить на этот вопрос. Ведь говорят, что если хвалишься или сильно радуешься чему-то, то показываешь Вселенной свою неготовность, именно поэтому потом все идет наперекосяк. Объясните, пожалуйста, может, я не так поняла. Да. Ну что-то в этом есть. Если ты сильно радуешься чему-то, что с тобой произошло, и считаешь, что это случайно, то есть это не твоя заслуга, тебе повезло, это означает, что внутри тебя сидит убеждение «мне повезло, значит, сейчас я начну расплачиваться». Вот это вот неготовность. А когда ты радуешься и понимаешь, что теперь у тебя будет еще лучше, это другая степень зрелости. То есть однозначного ответа на этот вопрос нет. Может быть, по-всякому я вижу вопрос. Ответила? Уже? Нет, еще. Все, я поняла. Ага. Тут Ирина мне показала еще вопрос. Полиенко говорит: Полиенка говорит, что нельзя хвастаться, иначе сразу обновляешь результат. Что вы об этом думаете? Ну, я думаю, что я ответила на этот вопрос, просто в процессе, что кто-то обнуляет, а кто-то, наоборот, его подпитывает. Мы свою Вселенную дрессируем. Так. А «Какая интересная тема!» «Лучше, конечно, молчать, но не всегда получается». «Мила сказала так». Слушайте, кому-то лучше молчать, а кому-то лучше хвастаться. Мне, поскольку я стендап-психолог, а, вот еще интересная штука. Слушайте, люди ж делятся на разные психотипы. И есть такие люди, демонстранты. Они не могут молчать, просто по определению. И не всем рассказывают, как у них все. Как у них все. Это может быть демонстрация как всего прекрасного и хорошего. А есть демонстрация, когда я жертва, у меня все плохо. Жалейте меня, да? И то, и то позиция демонстранта, не вопрос. Для таких людей они просто не могут молчать. Их можно только научить, как не молчать с пользой для себя. А вот люди, которые интроверты, которые даже не могут хвастаться, но окей, не хвастайтесь, думайте внутри себя просто положительные мысли. Так, «Я руководители даю рекомендации по обслуживанию без их запроса. Кто-то это воспринимает, а кто-то обижается. Лучше не учить, пусть сами доходят от... до этого». Тоже хороший вопрос. Если это работа, то тут, конечно, куда денешься? То есть можно это преподносить, как стандарты компании. Вот. Тогда ну, я говорила, что не нужно учить без запроса, если... Ну, вот, например, человек сидит и ест жареную картошку. И у кого-то убеждение, что жареная картошка – это плохо, да? это блюдо, которое там, плохо влияет на печень, там еще что-то. И... «Почему едите жареную картошку? Вы что, не знаете, что это влияет плохо на ваш организм?» Сейчас я договорю секунду. И э, что получается, что без запроса учат человека о диете, возможно, для него это жальная картошка наоборот на пользу. Так, моя приятельница, когда видит, что у меня происходит что-то хорошее, говорит, как я тебе завидую, у меня от этих слов мурашки. Как на это реагировать, чтобы эта зависть не вышла мне боком? Вот так и реагировать? Отлично. Я вам сейчас расскажу анекдот. Я вам сейчас расскажу анекдот. Я не могу. Спасибо за вопрос! Вы тоже получите от меня блокнот, брендированный, с ключом красного цвета. Не помню, где он у меня лежит. Я бы вам сейчас его показала. А, встречаются три подруги, новые русские, или как «московские чики», как их называют а в каком-то баре... ну И начинает... <с kavga> и 는ánics, этот анекдот... И начинает, значит, хвастаться. Одна говорит... «Ой, мой муж... Он так а -а, меня разозлил... Он очень поздно пришел домой... Я его встретила вся в слезах... Я с ним неделю не разговаривала... В общем, он не выдержал... И подарил мне кольцо с бриллиантом... Одна покачала головой «Да-да, какая ты молодец!». А третья говорит «Замечательно!». Ну, они так двоем покосились на нее. Вторая говорит «Ой, девочки, что вы знаете? Мой муж сказал, что он уехал в командировку, а оказалось, что он был с любовницей, и я их поймала на горячем, и я с ним месяц не разговаривала. Но в итоге он мне подогнал новую «Бентли» для того, чтобы попросить у меня прощения, я его наконец-то простила». Первая так покачала головой, ах, ах, ах, вторая, вернее, третья, говорит, «Замечательно!», ну, и они уже эту третью толкают и говорят, «А у тебя что, у тебя что? Расскажи, какие у тебя новости?» «Ой, меня муж отдал». На тренинг личностного роста. Да ты что? И что там происходит? Мы там на тренинге личностного роста учимся говорить всякие правильные слова. Это <laughs> про меня. Да! И что же вы сегодня, вот, например, что же вы сегодня учили? Вместо слова не свести говорить замечательно! В оригинале там другое слово, я думаю, что вы поняли. А, вот такой брендированный блок блокнот. Анна калантерная, я, буду... я его еще подпишу, оставлю свой автограф. Вот, да, я сейчас подумала о том, что тупик основной заключается в том, что я нахожусь в Турции, блокноты в Москве. Но я придумаю, как выйти из этой ситуации. А -а -а. Так длинный вопрос я не успела прочесть но смысл в том что окружение начинает судачить за глаза и что с этим делать да? не будет ли негатива держите дулю если вам нужно изменить ситуацию слушайте но это все ритуалы которые изменяют вашу вселенную смотрите давайте вот я вам пример такой приведу. А Боже! Можно я договорю, потом <с дашь <с мне этот вопрос? Я вам такой пример приведу. Есть много успешных людей, и этих успешных людей поливают грязью и гадостями. И про меня в том числе тоже говорят всякие разные гадости, и соседи в том числе. Окей. Вот воспринимайте это как энергию. Нет у Вселенной плохого и хорошего, нет у нее плюса и минуса. Есть только наши отношения, как мы это воспринимаем, просеиваем. Если вы боитесь того, что о вас будут говорить, то вам это вылезет боком. Вот как в той чистушке, да? И дать говорят, и не дать говорят, да? Вот. и хорошо жить будут о вас плохо говорить, и плохо жить будут о вас плохо говорить. Ну, так лучше хорошо жить. Пусть все равно, что уже говорят о вас, да, все равно вас уже обсуждают. Поверьте, как бы вы, какой бы образ жизни вы ни вели, все равно найдутся люди, которым вы будете поперек горла. Поэтому относитесь к этому как к энергии, которая будет вас поднимать. Давай вопрос. Ответила. Ответила, окей. Хорошо. Так. Э -э -пу -рум -пу -рум. Вот, еще очень классный вопрос. Почему эфир в 11? Нормальные люди. В это время работаю. <свят> я дословно прочла. Давайте будем считать меня ненормальной. Ну вот, вот потому что я ну мне так удобно. Пардон, вы можете посмотреть в записи на канале YouTube, на канале Telegram. Запись будет сутки висеть. Дополнительные вопросы вы можете задать. Я всегда отвечу: я ни один вопрос не оставлю без внимания. Так, <свят> дальше. «Как вообще это отследить?» И вообще, слушайте, выбирайте себе такую работу, на которой вы можете посмотреть эфир в 11 часов. Это такой лайфхак! «Как вообще это отследить? Сама ли ты себя глазишь, или люди твое постоянное окружение желают тебе «добра» в кавычках, испытывают зависть твоим успехом, и удача ускользает от себя?» Я думаю, что я на этот вопрос ответила тем, что всегда, как бы вы ни жили, Всегда будут люди, которым вы будете горло. Ну, всегда. Поэтому относитесь к этому философски. Нормальные люди как раз в это время просыпаются. Отлично. Доброе утро. Скажи, где можно все наши эфиры смотреть? Все наши эфиры можно смотреть на моем канале YouTube. Я напишу пост, где можно смотреть все наши эфиры. И там будут перечислены все. Точки входа, где это можно смотреть. В YouTube, в Telegram и так далее. В этом плане неудобен Instagram, да, что 10 ссылок не разместишь. Ну вот, упс. Висит только одна ссылка на мой сайт. Вот можете заходить на сайт и там переписываться с менеджером, который будет отвечать на ваши вопросы. Так. В одном из эфиров ты рассказывала, как подключиться к финансовой, э, финансовой энергии через Forbes, начала рассказывать про свой пример, но в один момент сказала: Больше я пока ничего говорить не буду. Почему? Потому что у меня не было плана дальнейшего развития. Вот так. И опять-таки, тренинг это одно, и хвастаться на всех углах это совершенно другое. Когда я на тренинге, я совершенно серьезно и совершенно искренне и честно с вами разговариваю. Если бы я там хвасталась тем, чего у меня нет, или там какими-то планами, да, то это был бы не тренинг, а просто кружок э сплетен, ну, да. То есть ,э моя же задача не выехать на ваши энергии, да, а поделиться с вами своими знаниями для того, чтобы вы это эффективно использовали. Ну вот я ну, надеюсь, что я и ответила на этот вопрос. Через поиск на YouTube контирно. <6'll> <work forcément> Спасибо. Можно одну, Виктория, можно одну ссылку прикрепить в шапке. Вот так. так. Следующий вопрос. Очень нужная тема. У меня всю жизнь так. Только расскажу кому-то об успехе сразу провал. А если еще и подумаю, и помечтаю, все исполнится с точностью до наоборот. Мечтать и думать нужно правильно. Я совершенно искренне вас сейчас приглашаю на марафон Елены Блиновской. Я не помню, как он у нее называется, про мечты. Идите на ее марафон, учитесь правильно загадывать желания, приходите ко мне на автор жизни, учитесь правильно думать, потому что это имеет значение. Когда вы придумываете, «Марафон желания, так а марафон желаний, да. То есть, как только мы начинаем бояться своих желаний или не знаем точно, чего мы хотим, хотим или так, или так, или раз, да, то тогда получается вот не пойми что так так так есть ли ситуации какие-то признаки свойства характера когда лучше промолчать а когда наоборот стоит рассказать чтобы стало еще лучше нужно ли как-то фильтровать людей которым рассказываешь я в одном бонусе даю технику как прислушиваться к своей интуиции, если вам ваш внутренний голос или третий глаз говорит «Молчи! Ничего не говори!», значит «Молчи! Ничего не говори!». Если вам хочется похвастаться, хвастайтесь и приупрошайте. Так. Вот хорошая позиция. «С благодарностью принимаю запись эфира в 11.00. Буду на работе». Вера, большой привет! «С благодарностью!» Будет запись. Так, так, так. У меня проблема, что я сама свою удачу отпугиваю. Только подумаю, что как хорошо будет, когда это исполнится, что я тоже имею на это право. И все. Мечта не сбывается. Вот в самой формулировке уже, да, кроется немного жертвенная позиция. Я тоже имею на это право. Я право на это имею. Не я хватаю свою удачу, да? а я право на это имею и постою в очереди. Приглашаю тут на марафон автор жизни. Еще как подумаю, что дочь давно не болела, как хорошо и она в ближайшее время заболевает. Страх будущего, страх происходящего. Может думать, наоборот, как хорошо, что она у меня здоровая, растет. Да. Думайте наоборот, как хорошо, что она растет у меня здоровая, как хорошо, что она болеет э, крайне редко, как хорошо, что она болеет там 1, 2, 3 дня и так далее, и так далее. То есть фиксируйтесь на хорошем. А еще у меня знакомая близкая сплошной секрет. Никогда о своих планах не рассказывает, зато про мои все выпытывает. Не знаю, как промолчать, чтобы не обиделась на мою скрытность. Но то есть ей можно. Скрывать, а вам нельзя. Что значит не обиделась? Приглашаю на автор жизни, учитесь говорить нет. Мы общительные открытые, часто все выходит нам боком. Только каждый из нас расскажет о своих планах, и все случается с точностью, до, наоборот. Не о планах рассказывайте. Может быть, я еще не раскрыла. Не о планах рассказывайте. Вот, был пример встречаются две соседки, и одна спрашивает другой, «А где твой сын? Что-то я давно его не видела». Говорит, «Так он, — говорит, — со своей девушкой они уехали в круиз по Средиземному морю». Что-то там на три недели, потом они еще по Европе будут кататься. Там, вот, он получил там какую-то премию от фирмы там несколько тысяч долларов. Он просто занят. У меня вот так отваливается челюсть, потому что я знаю, что ее сын уехал в деревню там на какую-то картошку, ну вот что-то такое. Вот та соседка отошла, мы с ней значит постояли, поржали на этой ситуации. Она говорит: "Да, я всегда так себя веду", говорит, что... вот, чтобы жава задавила. Вот. В общем, как какая-то такая позиция. У них все хорошо, у них прекрасно все, полное финансовое благополучие. И вообще они всегда радуются жизни. В гороскопе астролог сказала, что с некоторыми людьми из моих родных нельзя рассказывать лично, имеет ли астрология влияние? Или это астролог сформировал новое ограничивающее убеждение? Слушайте, прямо сегодня все претенденты на лучшие вопросы Вера. Я вам тоже блокнот подарил, ну только обычный. Ирина Манжур недавно мне рассказала один секрет свой. Я вообще к астрологии, когда меня спрашивают, как ты относишься к астрологии, я к астрологии никак не отношусь. Я сделала один раз гороскоп, он меня не устроил, я сказала нет, будет по-моему, и произошло по-моему. Все то, что мне там наговорили ничего не сбылось, сбылось только по-моему. А Ири... Ирина Манжур мне <смех> другая позиция, она один раз делала гороскоп и она сказала мне сказали, что у меня до такой степени там все зашибись, что я, говорит, больше никогда никаких гороскопов делать не буду, <смех> чтобы не спугнуть. <смех> То есть мне подходит, что мне там наговорили. Окей, отлично. Ну вот я приблизительно к астрологии, слушайте, можете меня камнями закидать, да, но у меня вот моя карта мира такая, что все равно будет так, как я захочу. Если вам ваш гороскоп подходит, сделайте себе 10 гороскопов и возьмите из каждого гороскопа то, что вам подходит, и составьте свой настоящий, ну, подходящий для вас гороскоп. Ну, вот как-то так. Да, я считаю, что гороскопы и предсказания это формирование новых ограничивающих убеждений. Можно ли благодарить Вселенную авансом? Да. Да вселенная просто к вашим благодарностям относится. Можно все. Новую работу, но я не хочу больше остаться. Это правильно? Я не понимаю, о чем речь. Здесь так. Следующее. О, вот еще очень крутой вопрос. Я однажды так обрадовалась предстоящей прибыли, уже даже и потратила ее мысленно, а частично и в натуре, и сделка сровалась. «Вот нельзя сильно радоваться и делить шкуру неубитого медведя». Сильно радоваться можно, делить шкуру можно, но только убитого медведя и, делить... и радоваться свершившемуся факту. Никогда не тратите деньги, которые не лежат у вас в кармане. Это, пардон, мышление нищего. Но вот Это знаете откуда? От нашей советской стабильности. У нас же как раньше было, что если тебе пообещали зарплату 120 рублей, то ты ее гарантированно будешь получать до самой пенсии. Нет, так много всего бывает. Это не зависит от того, порадовались вы или не порадовались, потратили вы это мысленно или не потратили. Это не отсюда. Это от того, что радуйтесь, тратите тогда, когда они уже у вас в кармане. Самому себе написать гороскоп и все, что хочешь туда вписать. Да, именно так. Вот, вот это именно так это и работает. Если прописываю свои планы на год, на два, то все обламывается. Инга, меняйте свои ограничивающие убеждения. <говорит> Бывает ли... Да, на автор жизни приходите. Бывают ли у вас моменты усталости и опущенных рук? Помогает вдохновение или убеждения? Тоже классный вопрос. Я живая, такая живая. <говорит> Очень. Конечно, у меня бывают моменты усталости. Усталости у меня бывает практически каждый день. После 5 часов. После 5, вечера. 5 часов вечера, начинается с 4 часов вечера, у меня начинается, как я говорю, у меня заканчивается бензин. Я просыпаюсь в 5 утра. И в 4 у меня уже начинается спад. К 7 вечера я уже хочу спать сильно. И к 9 я уже такая, да, подуставшая физически. Опускаются руки. Опускаются руки, бывает, да. Тут уже дело не в ограничивающих убеждениях. Я начинаю искать, где у меня закончилась эмоциональная подпитка, да, то есть, потому что хорошее настроение это исключительно гормональная наша гормональный всплеск. То есть я умею управлять этими состояниями, но опять-таки повторюсь: я живая, и, конечно, Бывает, что меня окунает куда-то. Но я быстро из этого выхожу. Если у тебя все окей, а у близких так себе. И вроде бы хочется поделиться, но возникает мысли, что человек расстроится, будет переживать, что у него плохо. Ну, если так, то не делитесь. Специально делать своим родным и близким плохо не нужно, да, для того, чтобы их жаба задоила. Ну, вот как-то так. Ну, конечно, не надо этого делать. Помогайте, если вы можете им помогать. Как? что вы думаете насчет правильно ли мы говорим слова к примеру я болею за него или на здоровье вместо будь здоров еще сюда я добавлю слово спасибо и благодарю недавно прошла статью что спасибо вообще нельзя говорить ни в коем случае ну, я без комментариев я словам и мыслям уделяю отдельное внимание на марафонах и да я обращаю внимание на то как мы формулируем свои Мысли и свои слова. Да. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. «Я последнее время, как по лезвию ножа хожу, чувствую, что нельзя зажать все это в себе. Хочется делиться успехом, чтобы мои друзья и окружающие тоже так смогли. А с другой стороны, понимаю, что не всегда надо об этом рассказывать. Иду на ощупь, на интуицию. А если у тебя есть рецепт, как сделать это правильно, будет очень здорово». Я думаю, что рецепт я уже сказала по поводу друзей и окружающих, чтобы друзья и окружающие тоже так смогли. Я вам расскажу, опять-таки, историю про себя. Я, когда поняла, как худеть, вот, через вот это вот место. У меня было, знаете, вот такой вот очень серьезный творческий подъем. Собственно, поэтому и родилась матрица стройности. Мне хотелось орать на каждом углу. Вы что не понимаете, что это просто? Вы что до вас не доходит, что это проще простого? Это естественно быть стройным и хорошо себя чувствовать. И мне хотелось каждого хватать за рукав и рассказать, как худеть. Мне хотелось, чтобы каждый был успешен. НО! Нельзя человека насильно сделать счастливым! И если нет, у вас, если нет у вас запроса, «А как сделать так, чтобы быть такой же успешной, как ты?». Не надо никого лечить, не надо никого учить, не надо насильно человеку помогать. Спрашивают, как у тебя так хорошо? А вот потому что! А не спрашивают? Ну и, ну и ладно! Как-то так. Как принимать похвалу, не обесценивая себя и не хвастаясь. Так и принимать. Благодарю, спасибо, я о себе это знаю. Если вас похвалили, ну, да, значит так оно и есть. И ставьте птичку. Скажите, о, я об этого, об этого не знала о себе. Благодарю, что открыли мне на себя глаза. Если вы этого о себе не знали, а если знали, когда мне говорят, Аня, ты молода и хорошо выглядишь, я говорю, огромное спасибо, я о себе это знаю, и я, мало того, я еще и над этим работаю. И с удовольствием вас научу. Все вот в этом месте, вот, вот здесь, образ жизни накладывает отпечаток на внешность. Следующий вопрос. «Раньше мысли были о позитивном, и случалось наоборот все. Начала после думать и придумывать свой фильм жизни в плохих красках, зная, что эффект будет обратен, но нет, случалось именно по плохому сценарию. А вот позитив мимо кассы, как говорится нынче. Теперь я мечтаю, мечтаю по крупному, работаю над установками. Но молчок! Никому не говорю, советчиков на моем счастье, хоть отбавляй будет». Ваш инструмент, пожалуйста, можно и так. И кто не смотрел, кто не знает, настоятельно рекомендую посмотрите, пожалуйста, мое упражнение. Из все пропало в поперло. Оно висит у меня. Как это называется? У меня в Инстаграм там в рекомендованных видео висит этот эфир. Сохраненные сторис. Вот посмотрите там, пожалуйста, и будет вам счастье, удача, успех. Очень круто. В окружении есть родственники, которые всегда в роли жертвы, недовольны, жалуются, обвиняют. Как в этих обстоятельствах сохранить свое душевное равновесие и не заражаться? Приходите на автора жизни. Счастья вам нет, мой учитель. Да, благодарю. Ну, их выбор быть жертвами. Все, что я могу сказать. Так, так, так. Одни утверждают, часть любит тишину. Мне кажется, я уже отвечала на этот вопрос. Да. Окей, да. Так. Вот еще... Можно вопрос. Муж ударил в очередной раз при конфликте. Стоит ли терпеть дальше? Что делать? Обида и нависть. ненависть вложат душу. Стесняюсь спросить, что вы там делаете. Ударил в очередной раз. То есть это уже не первый раз. Ну, мне не понять, честно. Это, знаете, вот как есть, человек выбирает роль жертвы, демонстрация. Что там? Еще вопрос. Сейчас, сейчас, секунду. И э, ну, в общем, что делать, я совета не даю. Ну, в общем, как-то так. Давай вопрос. Если у мужа другое мнение по убеждениям и страхам, говорит ли это о том, что у нас разные пути в этой жизни?». Слушайте, если вы задаете такой вопрос, значит, у вас есть где-то такой червяк. «Вы хотите, чтобы я вам разрешила с мужем разойтись?»